Отрезаем лист, ставим в воду, через три недели появляются корни. Сажаем в горшок на 1 сантиметр в землю. Ждем первых листьев. Нужен дневной свет, фиалка растет быстро, ничего сложного.